Значит, запоминай, сейчас будет реклама, потом будет продолжение стендапа. Если не запомнил, не переживай, нет-нет, да еще пересечемся. А ты знаешь, что если долго смотреть на снег, можно умыться? Парни, надо прыгнуть в прорубь. Зачем? Это для шоу, мы же лучшие импровизаторы. Ладно, давай. И раз, два... О! Теперь только я лучший импровизатор. Обращаюсь ко всем, кто сейчас занимается сексом. Не благодарить. Слушайте, весной вам грязно, летом жарко, осенью мокро, зимой холодно. Что с вами, ребята? Позитивнее надо быть. Хотя, вы знаете, зимой действительно что-то что не так. Парни, надо прыгнуть в прорубь. Зачем? Ну, это для шоу. Мы же лучшие импровизаторы. Ладно, давай. И раз, два.